Эй, члены психбольницы Немиркин! Если у вас есть пожелания по теме, не стесняйтесь оставлять их в комментариях. Итак, что значит быть эмоционально слабым? Эмоциональная слабость – это неспособность регулировать или выражать свои эмоции здоровым сбалансированным способом. Это не чья-то вина и не повод для стыда, если вы чувствуете, что не достигли определенного уровня эмоциональной силы. Это процесс, требующий терпения, который поможет вам стать более самосознательным. Вот семь привычек, которые делают вас эмоционально слабым. Первое – неверие в себя. Вы думаете, что у вас что-то не получается. Как насчет того, чтобы искренне попробовать заняться этим делом снова после того, как вы решили, что у вас ничего не получается? Важно понять, что первая неудача не означает, что вы недостаточно одарены, талантливы или что-то в этом роде. Если вы будете придерживаться только первых попыток, вы, скорее всего, ограничите и затянете себя. В психологии это называется самоисполняющимся пророчеством. Проще говоря, если вы верите, что что-то является правдой, вы подсознательно стараетесь это подтвердить. Например, если вы верите, что провалите тест по математике, вы с гораздо большей вероятностью справитесь с ним хуже, поскольку у вас так мало уверенности. Это означает, что отсутствие веры в себя делает вас эмоционально слабым и ухудшает ваши результаты, так что будьте осторожны. Второе – не заботиться о себе. Вам трудно делать перерывы, когда это необходимо хотя это звучит неинтуитивно, в обществе, ориентированном на работу. На самом деле иногда труднее отдохнуть, чем продолжать доводить себя до предела. Эмоциональная слабость заставляет людей основывать свою самооценку на достижениях, статусе или финансах, а не на том, кто они есть как личность. В конце концов, как бы часто мы не слышали фразу «полюби себя», ее все равно невероятно трудно применить на практике. Это может привести к множеству проблем, таких как отказ от ухода за собой, отсутствие приоритетов в физическом здоровье и выгорание. Вы можете не осознавать этого, но в перерывах есть сила. Ваша ценность основана не на том, что вы делаете, а на том, кто вы есть. Номер три. Принимая решение на основе эмоций, а не ценностей, вы склонны думать сердцем, а не головой. Вы когда-нибудь жалели о том, что позволили своей первоначальной реакции на что-то выйти из-под контроля? Если да, то вы слишком хорошо знаете, как позволить своим эмоциям взять верх над вами. Неумение уравновешивать свои эмоции с моралью и логикой является признаком эмоциональной слабости. То, что вы чувствуете, должно быть одним из факторов при принятии решений. Но когда это становится движущей силой, вы в итоге делаете импульсивный, неосмысленный или драматический выбор. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с трудным решением... Постарайтесь определить, какую эмоцию вы испытываете, и посмотреть, не перевешивает ли она ваши ценности и доводы, чтобы не дать вам принять рациональное решение. Номер четыре. Осуждение себя за то, что вы чувствуете. Это ненормальное чувство, или я не должен себя так чувствовать, потому что никто другой так не чувствует. Вы когда-нибудь думали про себя, что фразы вроде этих «осуждать себя за то, что вы чувствуете» может быть легко, но это может иметь много непредвиденных последствий. Они прокладывают дорогу к эмоциональной слабости. Почему? Потому что эти вопросы заставляют вас подавлять, отрицать или отклонять свои эмоции. В действительности ваши эмоции являются одним из самых больших индикаторов того, что вы должны и не должны делать, каковы ваши границы и что вам нравится. Они служат для вас путеводителем. Поэтому важно помнить, что все чувства обоснованы и заслуживают выражения. Номер пять. Необходимость во всем искать причину. Верите ли вы в фразу «все происходит не просто так»? Неразумно возлагать ответственность за все, что происходит. Попытка найти причину во всем может привести к тому, что вы станете эмоционально слабее. Это происходит потому, что вы тратите больше времени на размышления и анализ, когда происходит что-то, чему вы не можете найти объяснение или рациональное объяснение. Это отвлекает внимание от принятия мер и поиска способов справиться с ситуацией. Огромным признаком эмоциональной силы является способность распознавать и принимать ситуации в том виде, в котором они происходят, и извлекать из них максимальную пользу. Номер шесть. Попытка все контролировать и планировать. Расписана ли у вас вся жизнь? Вы точно спланировали, какую карьеру вы хотите. Выйдете ли вы замуж, хотите ли вы детей и многое другое. Составление графика – отличный способ получить общее представление о том, чего вы хотите в жизни. Почти ничто не идет по плану. Если вы слишком зациклитесь на одном пути, вы можете стать замкнутым и упустить множество возможностей просто потому, что не искали. Вы также можете стать менее эмоционально гибким. Это означает, что если что-то пойдет не так, вы, скорее всего, развалитесь на части, а затем адаптируетесь. Наконец, из-за необходимости искать причину всего, что происходит, вы можете потратить больше времени на подготовку, чем на реальную работу. В итоге, ключевой составляющей эмоциональной силы является принятие того, что вы не можете предусмотреть все, как бы страшно это ни звучало. И номер семь – позволить другим. Вы когда-нибудь покупали что-то только потому, что это было популярно? Способность выделиться из толпы и быть самим собой – это огромный признак эмоциональной силы. С другой стороны, когда вы позволяете другим влиять на вас, вы можете отдать предпочтение их потребностям перед своими собственными и в итоге сделать выбор, который на самом деле вам не выгоден. Другие могут распознать эту эмоциональную слабость и попытаться воспользоваться вами. Поэтому, хотя это может быть трудно, важно помнить, что ваши желания и потребности в конечном итоге являются самым важным фактором в вашей жизни. Эмоциональная слабость – это не повод для стыда. Чтобы стать эмоционально сильнее, требуется время, энергия и опыт. Поэтому не будьте слишком строги к себе, если вы еще не достигли этого. Самое главное – помнить, что нужно быть терпеливым и добрым к себе, пока вы продолжаете эмоционально расти и созревать. Знали ли вы об этих привычках? Если да, думаете ли вы, что это может помочь вам распознать их и справиться с ними? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже со своими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто неосознанно практикует эти фразы. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика уведомлений для получения новых видео. Супер спасибо за просмотр, до скорой встречи!